М0 самый компактный из существующих Hi-Fi плееров. Вес всего 38 грамм при габаритах явно меньших коробка спичек. Корпус из легкого, но крепкого алюминия. Собран классно, ощущается как монолитная конструкция. На передней панели цветной сенсорный дисплей диагональю почти 2 дюйма и разрешением 240 на 240 точек. Даже на солнце дисплей читабелен, отображает всю необходимую информацию. По умолчанию яркость стоит на 50%. Для комфортного пользования этого достаточно. Целить по меню удобно. М0 работает на фирменной операционке от Shanling, работает плавно без критичных торможений. Можно выбрать одну из семи тем оформления меню. Плеер поддерживает карты памяти до 512 ГБ, встроенной памяти нет. Разъем спрятан под пластиковой заглушкой. На данный момент плеер поддерживает 11 языков, русского в нем пока что нет. Возможно, прилетит с новыми обновлениями. Пожалуй, это единственное слабое место плеера. Главная фишка Shanlink M0 не только в компактных размерах, а и возможности воспроизведения DSD файлов. Причем орехи в виде DSD64 или даже DSD128 он щелкает как семечки. Обработка, преобразование и усиление сигнала построены на комбинированном чипе ES9218P от тех самых ESS. M0 можно использовать в роли внешнего USB ЦАПа для вашего ноутбука или ПК. При желании можно выстроить схему с другими устройствами. Обратите внимание, в плеере разъем USB Type-C. При этом порт двунаправленный, и его можно использовать в качестве цифрового транспорта. Например, для питания стороннего USB ЦАПа. Батарея в 630 мАч рассчитана на 15 часов работы от зарядки до зарядки. Результат, откровенно говоря, удивил не только меня. Этого с головой хватает для перелетов в Штаты или в Китай. К тому же в плеере четко реализована система спящего режима, что дает до 30 дней жизни батареи. Shanling акцентирует на компактности плеера, это плюс его транспортабельности, помещается в любой карман вашей одежды. Судя по рекламным картинкам в инстаграм, плееру предлагается грядка аксессуаров, а именно презентабельные чехлы как в нашем случае, так и удобные крепления плеера на руку для занятий спортом. На выбор черный, красный, синий, титановый и фиолетовые цвета корпуса предлагая послушать плеер в уютной атмосфере и выбрать свой вариант в наших салонах персонального аудио-саундмаг в Киеве и Днепре. Наши специалисты всегда рады дать подробную консультацию. м 0 идеально справляется с низкоемпедансными наушниками до 32 Ом. Что касается беспроводных наушников, плеер решает проблему беспроводной передачи сжатых музыкальных файлов, а именно поддерживает работу аудиокодегов APTX и LDAC. Можно бесконечно говорить о ненадобности аудиоплееров, о преимуществах смартфонов, но если вы хотите получать максимум при прослушивании музыки, то, вы смартфоны в этом плане отдыхают. LDC вшит только в новую версию Android 8 Oreo. Телефоны с поддержкой aptX тоже нужно поискать. Говоря понятным языком, Shanling стремятся обеспечить лучшим звуком ваши проводные и беспроводные наушники. Миниатюрный M0 при ценнике от 100 долларов до 100 евро, в зависимости от региона, становится одним из важных игроков в своем сегменте. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и приходите в гости в наши аудиосалоны SoundMag в Киеве и Днепре.